С вами, как всегда, Стив и... Чика, всем привет! Сегодня мы играем замечательную игрушку War Thunder. Ну и приступаем! Поехали! Так, сначала мы вам покажем танковый футбол. Сейчас, встал отдержу. Баем. Так, посоединение боя. ждем. И сейчас мы будем играть танковый футбол. На специальной карте... С мечом, с воротами. И с полем. Ну и со специальным тангом. Mm. Все. Ждем под подключение. Загрузилось? Нет. Как видишь, еще идет поиск, поиск сессии. Да. Поэтому пожданная сессия. Поиск... Сейчас только остается нажать бой. Бой. Пока еще не загрузилось. Такая же менюшка вот самое прикольное когда ты вводишь мышкой у тебя экран трясется очень прикольно так все не вылетело это хорошо так все поехали сейчас ожидание игроков у нас помню какого-то нет. да нет все есть и там и там Пока 0-0. Потому что мы еще не начали. С тебя столько стыка еще не было. Часы текают. Все. Поехали! Давай, Стив. Ах ты Ну! Не дать им заметь, гоу! Они Фу идут ворота! Стоп, наш Нас четверо! Да, Вау! У нас четыре да. В нашей команды! Итак, так так, так, так, так, так, так, так, Ого! О. Такой, как взрыв удар получила. Не зря, <смех> это не зрел. Выстрелы. А меня вот сейчас врезать. Какие-то. Вот так. Давай, давай. Бей! Ох ты. опять, опять куча мала. Все сгрузились в одном месте. Танки. Вс, сейчас я выиграю ленты. Yeah. Давай, давай, едем, бей. А -а -а, давай им люди. наши ворота пробиваем! Нет, это, это их не ворота, нам надо им их не забить. Видишь, их ворота? Ворота. ворота, я перепутала. Эх. Yeah. А Мяч где? Мяч-то где? я полетел. Летела тачка. Давай! Ну, я перевернулась. Ну всё. все. Все в Ждем, ждем. Это быстро, мощное приключение. Дольше ждания игроков. Вор там. Кран. я не замечал кран? Я тоже. Смотрите на местность. Большое спасибо. А там? Там ничего нет. Все, опять таймер. Поехали! Вот так! Все, давайте! Давайте, ребята! Давайте, давайте, давайте, давайте! Да! О -о -о. Все, перевернула. Два вот так! Давай! так, едем! Это бы не наш ворота. Так он подсек Башка. И прям колеса. Вау. Так, делайте, делайте, делайте. Вс ⁇ Первый. Дай. Закончен. Забейте больше голов, чем команда противника, пишут нам. Mm, это нам там все время пишут. У нас ноль, у противника один. Следующий тайм. Смотри. Что? Что? Я один. Прям? Я один. Там, нас двое. Трое. Что? А их четверо. Да нет, нас тоже учитель. Нет, нас трое. Готова. Кто вы за. Второй раз! Да что ж такое? Мы точно проиграем. Да уж. <связь> я попадаю, подаю я буду. Свисток должен быть? Когда свисток, я сразу жму на кнопку. Да. При... Прицел, но нам он не нужен. Всё, тайм! Начался! Давай! Эта тактика все время отводит игроков! Вот так! Я сбил всех! Всех просто кидал своих! не А, мы дымим! А это не Нам забили! Все, мы уже точно проиграли! Все! Закончился тайм! Сколько еще будет тайма? Все? Подожди! Вот вот... У нас 0, у противника 3. Забитый гол, да? Они забили три наши ворота, да, три мяча. Мы ни одного проиграли. Сейчас разворот. Да, разворота. Поехали, поехали, поехали, поехали. О, вот так. Передали мяч. Давай. Хорошо, Снова четыре уже гола забили. Неплохо. Они забили. Вот я и говорю, неплохо они работают. Слушай, Забивают нас. Уже четыре гола. Так, так, сейчас, поехали. Ой, <звук> не, не другого. Я теперь пошел нельзя этого допустить. <звук> да что да. ж такое, 5-0. А -а -а. ну, Мы сильно. потерпели поражение. Возвращаемся на базу. Мы проиграли. Смотри, нам башню оторвали за это. Вообще. А вот танк, вот башня. Это что, эти самолёты? Это что такое? Ладно, спасибо, спасибо, спасибо. Но мы идем в ангар. Авиация. Авиация? Армия армию хочешь? Так, пропал этот Что ж, Америка такая, мы за русских. Мы за Россию. Мы за Россию, Ну ладно, это это прошлое. суп 52. 51. Я хочу на это поехать. Ну бой! Давай, это уже настоящий бой. И будет бомбежка, бомбардировка, бомб... атаки, выстрелы, уничтожение техники. Это уже будет настоящий бой. А не танковый. Футбол. Долго что это, да? Стив, сколько ждать? Ну, как сказать, немного времени ждать, но мы... Это без разницы. Ну, бывает минутки, все. Час тридцать две секунды. Не смотрел? Эта карта. Вот мы. Нам захватить точку А любыми способами. А противники тоже должны захватить. Нужны помешать этому любыми способами захватить точку А и удерживать ее Всеми нашими силами, воздушными и наземными, водными и воздушными. Всеми силами, си, си, си, си, си, которые у нас есть. Ну что, давай? Вам сломочка. Я, я не знаю, что сказать даже. Ну, давайте мне и... скажем БОЙ! БОЙ! Да, это было не совсем миссия, но нормально. Два экипажа. Сейчас будем. Сейчас на... Надо найти союзников. Союзники сзади, надо ехать назад. Вперёд не надо, лучше ехать. Ворачиваем. I'm Смотрелись. Настолько увлекательно. Вперед! Бой идет. Ты осматриваешься за все происходящее здесь. Типаш увиден из Ты был уничтожен. Бравка. Это... Фото уничтожены. Наш лава один. Ничтожены. После чего-то Послед... Послед... Послед... Послед... Послед... недолго мы играли. Да, Быстр... давай я БТ, что уничтожены. БТ опять. БТ, наверное, не БТ. Неправильно. БТР БТ, что? Это БТ. Бэттэпка. Тут еще полица первым чаем. Трожа. Спеши. воевать Сражаться. Он тоже будет, он будет, он будет, он будет, он будет. Что же один танк? Убеждает, ну, еще один нахватит. танк. Два танка, наверное, что на Две звезды на Дай звонит. Да, Живым. Ай. Ай. Содерживать нельзя. Воздух. Вот в вот, это вот это вот, видите? Самолеты. строительные бомбардировщики. Бомбят нас. Воздушная поддержка. Держи пунктов с этих.. Этих вот сон. Прям вперед. Давайте как там все помадим партии в другом. Наш выгоден из строя. Вы Убил. Ах, тушкотина. Попадание. Вот попадание. Помощь на противника. Куда-то уехал. Поражение. Я не мы вы... мы отстояли этот бой. Ну все, мы не падали, лохом его выиграли. Ну, Теперь, будет, по... да. Теперь познакомимся с воздушной те... техникой Вар то есть моей. Давайте. Спасибо. Да, да, да, да, да. В команде второе. Я убил три. Противника, даже... даже раз, два. Ч Че, ⁇ ждем? Чего ждем? Чего ты? Я четыре противника убил. Да. Ветра. месяц советский знак. точно серпо молот точно ты прав Стив. я не увидела сразу танга 6 а альфа мы идем идем на разверку нам надо убить два танковых отряда. Один а, и отрядная артиллерия. Ар, один воздушный отряд. Ясно? Ясно. Приступить! Хорошо. От винта! От винта. Бой! Давай, жми, госку, а! Подай гаску, а? А? а! Давай! Куда летим? Мы летим. В первую очередь мышцы, что противника. Вторую очередь. Вс же их на нашей зоне. Уже вижу. есть однак высоту а куда летим -то? а мы летим куда с высоты птичьего полета 6 Альпа. Проследую один ободировщик. Я не могу кого-то пристрелить. Ну, что? Вот все что, почти убит? Все убиты наши, наши геоды убиты. Мне надо самосматривать. Нет, ещё двое. Супачка. Пос, два, крыло оторвало. Так как Вы покинете самолет через две, одну. Я уже по всем это все мы показали. Продивайте а мы еще пройдем, и рам, и покажем. здесь. -класс. Другой, да, да вот ты не дыша, это вот. Тут сбивать. И план. Затаркуйте технику, просивьте-ка. Хочите зашли вражескую технику. Ммм, идите в бой. Да на низко. Oh, Подмогу нашей, русской. Там сесть. Очень хорошо идем. Потеряла все свои машины. И все выполнили. Все. Да, мы, мы на этом... Мы на этом заканчиваем. Да, мы вам -по показали эту замечательную игрушку. В, даль... В дальнейшем мы снова вам... Покажем что-то новенькое. А с пока Чик. с вами был Стив. И Чика, мы сейчас прощаемся с вами. До новых да, встреч. До новых встреч. Всем, всем пока! пока!